Все, друзья, всем привет! Сегодня приехали на рыбалку с Вероникой. На перволеди. Ты смотри в камеру. Вот покажи, как лунку будем долбить, видно? Mm -hmm. Вот, сейчас уже начали топориком долбить. Бура нету, друзья. Так я и не купил себе бур. У меня нынче по планам порыбачить зимой. но если в сантиметров сколько тут? Лед. Ну уже сантиметров 10 почти. А как потолще будет, я не знаю, как я буду топором это все дело прорубать. Вот, друзья. Сейчас проверим, ребят. Сейчас... Поближе подойдите. Вот, ребята. Время у нас уже четвертый час вечера. Решили съездить. Попробовать. Знакомому человечку позвонил, он уже 8 щук поймал на жерлице, 60 штук поставил. Вот. А мы попробуем на тесто половить. Может, что и получится. Ладно. Попозже включимся. Вероника, нажми на вот верхнюю кнопку. Нет. Ну что, друзья, результата никакого нет. Короче, я здесь первый раз зимой рыбачу. Не знаю, в каких местах бы. быть. Вот. наска то у нас, походу, фиговая. Короче, ну-ка, сейчас покажу, как я сделал. Короче, вот такая вот мормышка. Вот мормышка. И грузиками чуть-чуть загрузил. И тесто, короче. Ну, не знаю, короче, рыбачу я. так. Может, что попадет. Мы уже в другое место пришли Сейчас туда пойдем, обратно, там прикормлено Может кто и собрался там на маночку, на, на сыпучую Мне кажется ни одной поклевки, друзья Рыбачим помаленьку. Чё, клюёт? Вообще не клюёт? Одергала? А угу. Mm Ясно. -hmm. Как-то так, ребят. Да, короче, удочки не подготовлены, нифига, мормышек нету. Пробуем ловить, на что есть. Можно сейчас углубиться, подальше от этих. Пробью лунки дальше, скажу. Вот Вероника помогает тут, короче. И рюкзак ближе. Вот такой вот здесь затон, друзья. Вот Там водичка, водичка. Возле берега тоже водичка, но мы прошли. Я нажал. Ну что, друзья, продолжаем рыбалку. Маленько подальше отойди. Тут видно было. Такое... Нифига, короче. Пришли на прикормленное место. Тоже нифига не хочется. Вот. Как-то так, ребятки. Не хотеть клювать. Даже маленький не хочет чубачок. А хотелось бы на льду увидеть рыбку. Нашли сеть, короче, покажи. На берегу валялась. Зачем ты ее в руки берешь? Камеры же можно. Показать. Там еще такие же сети валяются, но я ее забрала. Она порванная. В кустах запутанная была. Все, хватит пока. Чтобы свинец собрать на грузике, можно его расплавить, сделать мормышки. такие дела берега у нас без снега на льду вода в том вообще тюпудок вода вообще на, на всем льду вот Ребята, или нету здесь рыбы Или я ее распугал топором по лунки эти пробиваю О, глубина какая Почти 3 метра Сейчас пойдем Следующую прикормленную лунку Вот и рыбы нет Потому что если бы она здесь была Тут бы рыбаков уже было немерено Я так думаю. Сейчас попробую до дна опустить Здесь поглубже Ну достал до дна вот сейчас Возле дна у нас Прикормка манная Один фиг никто нет Не собрался возле дна Вот в одну стучу И Нифига может мормышку не ту я взял. Хотя у меня их всего две. Вот. Короче, я честно сказать, в зимней рыбалке не сильно-то и бумбу. Можно сказать, вообще не бумбу. Самое интересное, вот, если подготавливаться к рыбалке, к зимней льда рыбачить, нужно палатку иметь чтобы морозы сидеть. Ветер будет вообще классно. Прятать у тебя Палатка. И это. Бур надо. Чтоб буриться. А я как бы сильно-то и не это. рыбалки не подготавливался. Как бы сильно интереса нет. Ну так лампу снимать и так походу. Я уже, наверное, года три собираюсь всю палатку, до бур взять. Окей. Немного процессика вам. Поближе поднеси вот так, лунку. Ну поближе, присядь. Присядь, присядь. Удочку видно, кончик. Угу. Вот так вот подыгрываем, пытаемся поймать рыбку Но ее тут нет, друзья. Лунку тоже видно. Но лунку уже не видно, -мо, это вот так лунку снимаем. Чё снимаешь-то, пустоту? Не расстраиваемся, ребята. Вся зима впереди. Проверим следующую луночку. Чего у нас тут по глубине? Такая же глубина, как и стой его второй. у нас тут еще осталось там две лунки и там я не проверял еще не рыбачил сейчас проверим может... что друзья всем привет сегодня нахожусь вот на остановке уже решил короче сгонять второй раз на перволедие ну как второй раз первый раз я был неподготовленный вообще а сегодня я подготовленный вот. благодаря донату я приобрел короче Донат был 220 долларов Сказали не говорить от кого Ну короче приобрел я себе вот эту вот палаточку в рыбалки Дальше я вам покажу Тысячу стоит Вот этот бур стоит полторы тысячи Удочек короче набрал На две с половиной тысячи Там мармыфты всякие Леска, киски Посмотрим что получится Черпачок Ну в общем с водоемом. обзорчик сделаю небольшой такой Спасибо за донат. Тот человек знает, кто мне говорит спасибо. И еще у меня деньги остались на телефон. Ремонтировать буду телефон. Огромное спасибо. Что, друзья, поймал первого такого каламочка. Забыл, короче, крепление где-то взял. Не взял. На улице закреплять, короче, на три ноги. Стоять телефон короче вот такой вот ротан достойный вот на такую вот приманочку короче кусочек ротана и дробина большая опускаем дальше пошли у них одна друзья смотрим ммм, угу. хорошо упирается гаденыш но это уже поменьше ребятки вот все на то уже ротана и шарман hunter Вот. Леточка у нас погружается просто поплёвку слабо как-то берет ребята подыгрывать буду по интенсии. сейчас осыбаем килочек ага. идет идет ребят хорошенький идет хорошо нет идет вверх Поднялся. вот этот друзья вообще достойный прям смотрите крокодил вот такой вот лайк ставьте он гром нагнать я не знаю даже друзья если сравнивать с первым вот он гораздо больше видите вот. этот хороший прямо околавочек. Давайте сейчас пока полюбуемся, они. вот они, ротанчики лежат, лаковалки, смотрите, по сравнению с моим топливным 46 размером, видите, с 46, -м. вот, так -так -так, продолжаем убить. Спасибо. Человечек, который мне задонатил. Я приобрел удочки. Вот такую вот удочку купил три штуки. Оснастку всю купил. Вот была поклевочка. Палаточку купил, в которой я сейчас нахожусь, чтоб мне ветром не морозило. В палатке тепло сейчас. Видите, сплю мало. Может пожелаем сейчас проверим. Нет, есть мяско. Сейчас отпустим, друзья. Вот так поставим. Угу, стукнуло, друзья. Эти коковалков можно положить в ящик Даже не залазит дырочку Ё-моё Сейчас, короче, удочку вытащим чуть-чуть Сложим в ящик все, друзья Сейчас лес леску надо продрать В карман Поберем, друзья Так, вот эту дыру. Рыбочки у нас пока здесь положим, пускай лежат. Ну и все, там ротанчик маленький. Смотрите, друзья, вот такие вот, ну, по сравнению со стучным коробком они. Может чуть-чуть побольше. Этот вот ротанчик, видите? Это второй был. Вот это первый был, по сравнению с этим. А вот это третий был, друзья. Так что ставим лайк за зачетных ротанов. рыбачить. А уже сидит, друзья, сам попался. Представляете, попался сам. Ребята, ну такой нормальный. сейчас Пойдет жарить хорошо в сметанной муке. Зачетно. Видите, как рот у него хорошо. И вот на такую крупную мормышку берет он. Чтоб не заглатывал сильно, не, не мучится вытягивать их. А вот так вот берем и вытягиваем. Быстро и просто. Короче, я так понял, можно было мне их не покупать, а джиголовки одеть и все. И на джиги шпарить. <реклама> Четвертого поймал, друзья. О, был удар. А, друзья, купил себе вот такие сапоги. Называются они сапоги мужские. Эва. Манжеты, складка Также миниза. была поклевка. Была поклевка. Короче, забудь, как называется. Но ну, не тортыгины, друзья. Сапоги полторы тысячи стоят. Теплые вообще. До минус 65 выдерживают мороз. Челком все как надо там. полгода короче 17 гигов можно нам снимать 3,5 гига получается это 15 минут допускай да, 3 гига это 15 минут даже 10 наверное не помню по сколько снимаю или по 15 а 15 минут друзья вот считайте 9 гигов это 45 минут и там еще час час 15 всего могут поснимать вам сокращен какой снимал я нормально Короче, друзья, бабахнул на дно. На дно бахнул. Вот. Днище у нас. Сейчас попробуем от дна поиграть. Полный полный. min or no f1 ég... Vou... eu HRVN... xD cross aguaテoAbraktiki..." f3 jsi с LefNraikl fato... scrlck SQLO... h1 i f3o ....cab Calm a Jayitem xía Fs un... fin 8 ing... Xhiii на глубину на и не хочет плевать а может быть выловил в этом месте вот была поклевка ага, сошел сошел Ожидаю. Угу. Два опять. Угу. Там идет, ребята, вот метр два сошел, сошел, блин, три с половиной метра где-то глубина, сошел гораздо. Короче, ты посмотрел, как по камеру настроил, клюнул. И сошел. Вот сейчас сошел. Камера снимает четко, видно. Луночку как раз видно. Со всех сторон мужики матерятся. Даже бабы матерятся. А я буду стараться не материться. У нас не идет, но мы проверим с мяском, что у нас. Вот мясо есть. Мяско есть. Но это фигово, что я не на дно опустил. У меня всего 3 метра где-то тут глубина сейчас. А тут побольше глубина. Поклевочка была слабенькая, наверное, ротанчик был. Три друзья от автобуса пешком шел. Не а не ты а куда ты идешь? кклева друзья примеру замутим Попробуем одну удочку еще опустить. Блин, рядом забуриться, что ли? Или просто попробовать одну мормышку снять, перевязаться, попробовать заглубиться до самого дна. Посмотреть, будет она идти там нету глубин. Пока паузу поставлю. Пока балансир хотел привязывать, кто-то брал и сошел. Сейчас хочу вторую лунку просверлить, друзья, рядом. И рыбачить. Попробуем, попробуем, друзья. Так, ладно, пока смотать, смотать, аккуратненько. Так, черная мормушка надо не забыть. Сейчас, я, короче, сюда это все придет. И друзья, пятый Хорош Хороший дед. Да? Хороший дед. Вот. Ну, короче, мою кусочку мяску. Сейчас подправим. Ой. Роданчик. Вот они. Вот. Они не самые маленькие, друзья, это Роданчик. Я вот думаю, может балансирчик одеть на него поудачнее будет что плевать сейчас проверим по быстрому вот пять пять ротанчиков есть вот мужики тоже сидят убну <плес> был О, был удар блин Ребята. Я не хочу быть среди. Какой вчера был, он напрямую поймал. Вчера был. А кто меня был так Буду давать а подольше плевать. Обасован. Gracias. Sí, eh? sí, sí, sí. Была поклевка, что ли? Или меня кивок обманул, ребята? Uh -huh. А, Сошел, что ли? Да, сошел, друзья. Собака. Вот собака. Уважаемые подписчики моего канала, я не матерюсь на рыбалке. Спасибо за помощь, спасибо за донат. 220 долларов, это обалдеть. Вы меня обули. Вы мне домик дали Вы мне офигенных мотылей дали Мормышки дали Удочки вот такие классные дали Бур классный Друзья Спасибо за донатик Это вообще классно Я еще жерлицу себе купил 10 штук На щуку скоро пойдем, друзья И так по одну постукиваешь Поднимаешь Опять дно постучал, хоп-хоп, поднял. Сейчас подождите, я вам покажу, как это делается. Вот смотрите, леска сейчас ослабленная, она на дне. Я ее вот так поднимаю, видите, пивок поднимается, это соответственно, значит, у меня идет, мормышка поднимается кверху. Сейчас хоп, опять ослабло, значит, не тянет ничего, на дне лежит. Поднимаю, хоп-хоп-хоп-хоп, хоп поднял, остановился. Ждем поклевку. Сейчас убавим, чтобы вам видно было, как поклевка будет вот, смотрите, если она будет о видите кивок шевелится давай еще раз давай покажем моим подписчикам пускай они порыбачат со мной в премьере половит ротанов еще, друзья я вот этих вот в корчашку ловил то вот тех вот, которые в ящике у меня лежат, я ловлю на удочку сейчас, на них, на мелких. Вот такие вот кусочки нарезаю, вот, видите, тележки, и рыбачу на них. А вы на балансир не пробовали? пробовал. Пойдет, не пойдет? Попробуй. А вы случайно на краснозерке не рыбачите? Да вот, собираем, Это... Да, не, вы там трубу закрываете же. Да, не, я просто обознался. А не там? Да. Один да. раз был. Да, я на моторе хожу туда. А, нет, я, могу, на моторе. я имею в виду зимой, не был еще. Летие. Да я там летом был? А, Часто не был. Не заметил, смотрелся я или нет. Друзья. поддерживает тело этих мы с 30-30 годами. большое, по-моему, 10 лет. Ну, не так Ну -мо, я вообще-то не хочет, друзья. Сейчас попробую я сделать вот так. Положу эту удочку сюда, а тупо короче, которая леска. попробую сюда же забахать. Наверное, не спутаемся. так я и на всю разматываю. Вот размотал на всю. сейчас После чуть-чуть обратно подмотаю, Тут она И сейчас на все на вытянутую на 3 метра. Вот этот кивочек получше, поудобнее. Я там да, С этой глубины клеёт. Сейчас попробую, короче, эту замотать. Надечко. И вот по этому ограду я сюда... до... до... в <звы> принципе Я не слышал. Не слышал. Не слышал. Не Не слышал. Не слышал. Не слышал. Не слышал. No quedamos du ycient ratones por el canal Thank <sighs> you. На 700 осталось, друзья. Вот на бабах. Будем надеяться, что вот не так. Вот так. Вот так, да. Так, мы сейчас за бабахаем. Вот эту зеленую уличку. Бабахнем сюда ее. Ближе к берегу. так вот так ладно вот сюда положим ее. пускай лежит, если будет, уже клюет, уже клюет, ребята так тут много может только пожалуйста, может палатка дергалась Ага, плевала. Ага, идет. идет, идет, идет, идет. Вс непонятно. Ну, в смысле, ротан-каратан. Ах, ты сошел какой, вот такой был, друзья. Он выплюнул перед самой лункой. Перед самой лункой, ребятки, выплюнул. Вот. Сейчас мы сделаем поглубже. Перед самой лункой выплюнул, ребята. Сейчас мы сделаем вот так, вот так, уберем вот таким черпачком, черпачок тоже купил, 80 рублей стоит, о, был, был ротан, был ротан, думаю, друзья, пока стоял на месте. Я-то не смотрел, пока черпаком вытерпал. Так, ну-ка сейчас попробую. Чуть-чуть курточку застегнуть. Что-то нахать мне вот так прикроешь. О, сиди, сиди, друзья. Сейчас, наверное, сойдет. Сошел. Ага, сошел, блин. ё Просто берет, видать, грех. Притеска один, а не тройной. Сейчас я попробую сделать вот так. Сейчас вторую забабаху сюда же. Рядышку. Уже проплывал, вот, Клювал. Клювал, друзья. клювал. Ага, клюет. Клюет. Ладно. Сейчас так на две будем забыть.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 Клюнула на левую Вот на вот эту И на эту клюет Тройники надо ставить Либо блесенку Тройником Видите, там клюет. Ну-ка здесь вот так поставим. Здесь вот так поставим. Если я вернем в, в ящик, достану ножки на на надо ножку поставить. Чтоб она, когда я тут клюну, эта кудочка тормозила. Пойду и тормозила. Ребята. Вот так вот она будет наверное вот так тащиться будет будет слышно привет. привет блин я вот думаю друзья сейчас на балансир она лучше возьмет на балансир круче будет да. вот видите дергает дергает прямо. может на палец намотать будет наверное, куда с подручник чуть какая поклевка будет сразу Бегать будет до... гораздо круче. Вот так. Я на букву С. Ну ничего, да, друзья? Пойдет? Я же исправляюсь. Вам же нравится, когда я не матерюсь, будем не материться. Так, ну-ка, сейчас убавим чуть-чуть. Так, сделаем. что ли? Так, сейчас успею я балансишь привязать или нет? Так, отцепить что ли мне отсюда? Поводок. Отцеплю, наверное, поводок. Ага, Идет натяжку его, друзья, надо натяжку. Давай, выходи, выходи, выходи. О, хороший Богатырь пришел. Классный, братанчик. Друзья, прям хороший. Хороший оковалок, видите? Прям вот черпак, смотрите. Черпак у нас 150 лунку вот так вот перекрывает и с черпаком сравнить. Видите, вот лунка 150 перекрывается и хвост лежит вот так вот еще Почти в черпак хвост еще выпирает Так Ладно, пошла Пошла обратно Мармишка наша Иди на днище На днище иди Так Вот так, ставим опять О, видите, опять Долби. клюнул Долбит Клюнула, да? Клюнул, да? так так так так поводок поводок куда мы так, кармашек. так сейчас привяжем по-быстрому на ну, вот эту удочку я его хочу поставить из-за того что здесь тройник. видите он может будет брать за него будет лучше может может это будет поклевка удачная в смысле тукнул и взялся сразу намертво а там один крючок он в мясе поэтому может и не берет нормально сейчас балансир загрузим вниз проверим вот здесь вы посмотрите вот на какую рисую выглядать сейчас мы его будем топить давай топить топить топить Докуда куда вы туда дойдешь? дойдешь до дна? До дна еще нет. Где дно? Вс, дно. Иди сюда, Иди сюда красавчик, не путай леску Не путай Леску, леску надо не путай Отпусти крючок Слабо берет вообще, ребята, вообще слабенько Берет слабо вообще Друзья Ротан это вообще офигенная рыба Он, Я вот предпочитаю Ротана больше чем карася Пускай карася не будет А вот ротан будет Это будет вообще счастье везде в Сиратан будет. Это вкусная рыба вообще зачетная. В муке пожаренная, это вообще четко. Так что, ребята, ловите ротанов. Кстати, привет из Омской области, друзья. Омская область. Вот. Сейчас попробую, ребята, на балансир. Я одеть, наверное, мяско чуть-чуть добавлю. Ну как, ротанчика одену? Кусочек. Может запах какой-то был, может он на балансир не выйдет, никто же не ловит. Давай вот здесь клюнуло. Вот здесь вот слабо как-то. Слабо как-то, ребята. Как-то слабо клюнуло. Блин, кишки какие-то непонятные. Маленькие. Спасибо, Жертву Ротанчика. Надо немного леска спустилась у нас на дно Так, так посмотрим, будет пройти или нет Ну, есть кто-то шибанул слабенько Слабенький, все пройдет. Слабенький. Как не сидишь, ветер тебя не отдует, тебе не холодно. Еще бы сюда вот горелочку, она бы теплом дула, это было бы вообще зачетно. Но это чуть-чуть попозже будет, когда прохладнее будет, будем ловить рыбку, ничего с вами. Сезон зимний у нас будет тоже с рыбалкой. Видите, как хорошо. удочка моя подъехала. Идет что Да, идет, идет, идет, хорошенький. Не сильно хороший, но такой. Я имею в виду хорошенький, что идет хорошо. Там не там, Вот в чем хорошенький. Ну, вот такой вот ротанчик, как бы. Я думаю, может еще одну такую же поставить у нас этого балансира. Блин, блин, блин, блин. Эдочки фиксатор сломался, вот этот вот. Маточка отломалась. У меня тормозить теперь. Показал себе на балансир. -то ну кто-то, кто-то, это ротан. Там походу леску тут задевал вот здесь. здесь. задевал леску, зараза зараза такая так сейчас проверим здесь осталось у нас наживка то нет а то что-то здесь не поплевывает вообще нет наживки, поняли ребята нет наживки поэтому и не дергает сейчас это голову оторвем на, ну, на кусочки там жабры всякая такая вот остальная штучка, брючка от головы. И скидываем резку. Давай, скидывайся, скидывайся. Чё, всё? Сколько да. штук? Блин, здесь перехлеснулась у нас резка. Перехлёст. Летел кивок, короче, идет, идет ротан хорошенький, Не сойди, пока, дай, дай, дай, хорошенький, Друзья, хороший попался. И кивок у нас зато слетел, слышали как щелкнул? Вот он ротан хороший. Давай открывай ротик. Давай, давай, давай, давай. Открывай ротик. Постичу свою открывай. Вот на такой вот ерундовый нам уловим, друзья. Не, я уже вот забыл сколько у меня тут 8 наверное уже братанчик таких хорошеньких бодреньких так что у нас тут на баланси нифига не хочет да а там у нас клеёт, а балансир нас не глубоко был. большой нет вообще Зачок. судочку головай что наверно ребятки достаю я еще одну такую же удочку и таким вот макаром буду рыбачить сейчас короче балансир этот ага, так новые, да засек сошел сошел Ладно, обратно отдаем. Давай, иди, брат. Вот эта удочка у нас не работает, походу у нее глубина эта. Не, та, которая надо. не на дне. Вот у меня всего 3 метра, 3,5. А да, вот здесь у меня 10 намотано и спустил туда метра 4, может 3. Это, <триц>. вот. вот она, нас, она вот, вот Так, кивок такой же, хорошенький. Хорошенький кивочек. она перестала клевать может быть съела может я напридумывал что съела ладно сейчас пока переключи. большие куски посливал типа вот такой вот головы одел по вроде как червя под вот, вот, такой здесь ах ты блин леску оторвал друзья прикиньте. вот она вот она вот она леска вот она леска был... Оторвалось, прикиньте, прям судочки вырвалась Охренеть, вот это ротан. Нормальный ротан. Обалдеть. Кило 400 выдерживает. Друзья, обалдеть. Оторвал леску. Вот это ротан. Ну, в принципе, на разрыв, видите, кило 400. Значит, я дернул, наверное, зацепился сюда... эту... за эту лунку там так есть она у нас тут нет сейчас посмотрим тут десятка по у меня должна была намотана до так посмотрим сейчас ладно пока поставлю. вот друзья короче купил такую вот коробочку вот они мои три удочки стоят вот 10 ротанов я посчитал уже поймал вот, черпачок, палаточка, сапожки, бурик там вы видели. Ну и вот здесь вот сейчас открою мормышки покажу. Вот такие вот мормышки взял на чебачков. Вот, ну как-то так. Сейчас вот сижу рыбачу, ротанчики поплевывают, но что-то это... Нехорошо берутся они, потому что, наверное, по одному крючку мне. Может активности сил них сильно нету сейчас. Может ближе к вечеру начнут они ловиться. Не знаю, посмотрим, ребята. Кто-то дергает вот на вот эту удочку. Ну как кто-то, ротан. Просто я не виду, что кто-то, кто-то. Удочка аж дернулась. Но я пока что оставлю его. Пока что. Сейчас вот эту удочку спущу. И покру зато. Что я вот задолбался и сбрасывать поплевает поплевывает ребята поплевывает сейчас кирпачком здесь видок уберем тут, хотя его немного но есть опустим ближе к дну все на дне у нас тут дело это дело дело донное дно так. Затягиваем Такая Сейчас дышку посмотрим что у нас с наживкой Заржали, не зажрали Наживка-то есть, можно добавить Я вот думаю, когда свежейшую одеваешь, он тогда лучше На запах, видать, идет И это вот у меня ну, осень не получается, ротанчики Видите, на вашу клюет рядом с вами так я эту скину Я имею в виду ротаны с морозилки, они пахнут но уже не свежестью как бы не, нету крови они, они выморжены а если попробовать свежачка подрезать, сейчас попробую наверно отрезать кусочек ротанчика и попробовать забабахать и вот так здесь у насчет проверить тоже честно Вроде бы нет, нет, идет пока что. Дай-дай-дай-дай, не клевый. Так, 12-го взяла. Так, ладно, отправляем. Так, супа. Так, сейчас мы будем привязывать. Блин, там резкие три метра осталось. Сразу же плевать Сразу лечь, мы будем работать. Мы работать. Мы будем сюда сюда Сочек у меня был еще самое интересное памперс у меня был прям в палатке. Вчера сыну показывал палатку, он залазил туда, занес носок, короче, туда и памперс. Чистый памперс, правда. И, короче, я сегодня. Я вчера сложил его, но он сам сложил сын в палатку. Я это все дело взял не посмотрел что у нас в уже было и я короче это сегодня принес на лед смотрю у меня носок вываливается короче палатку открыл у меня в палатке носок короче лежит и этот и памперс я был в шоке по тем небольшой правда хорошо сошел да не проложить да что зарезать. как надо видите, как придет, не дает ревизация дается. Надеюсь, успею сейчас привязать. Да, привязать